В связи с утерей работы я осталась должна банком. И рассчитываться мне было нечем, кредиты у меня были. Ехала в маршрутке, увидела объявление списания долгов. Фирма «Юридическая опора» обратилась, подсказали, что вероятность списания есть. Собрали документы, половину документов сама собирала, вторую половину. Сами сотрудники, юристы, все получилось. 18 февраля прошел суд, мне банкротство дали, а 18 августа списали все долги по кредитам. Я очень благодарна сотрудникам, юристам фирмы «Опора». Все очень приветливые, знающие свое дело. В общем, большое спасибо.